Вы для рыбы, вы на доске, которые резали рыбу, лук режете. Я ей пишу, ё мое, так я лук-то в рыбу отправляю. <свят> я ржал вообще прям долго. Но вот что происходит, интересно, у людей такие, которые типа к чему-то надо привязаться, привязаться к чему-то. Но без этих людей не так интересно жить, согласен. Все время то кажется, что, блин, ты все можешь, все умеешь. А оказывается, нет. Найдется 100 тысяч человек, которые докажут тебе, что ты не прав. Апельсин тут, лимон.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 Вон она сверху пытается камероваться. Ложку, матрешку. Масло у нас и жир. Видите, 67. Вот я достал, она продолжила. Часть базилика, которая у меня был здесь, да, она подгорела. Кожа лопнула. Лишнее все снимаем. Всякий мусор, который может еще дальше загореться. Все-таки то, маленькая духовка. Видите, под верхним теном стоит даже вот 300 градусов.